Всем привет, друзья! Сегодня мы для вас подготовили наше первое видео по игре Rust. Надеюсь, вы его оцените, дорогие друзья. А сейчас всем приятного просмотра и аппетита. Это Петя. Не будь как Петя. В один субботний вечер мы с моим другом Денисом решили зайти на сервер. Как только я зашел на сервер, я решил пойти и пофармить компонентов, но что-то пошло не так. Я зашел. Внезапно на меня нападает тип с луком, которому я решаю дать отпор, но в этот момент с моей меткостью явно было что-то не так. Дальше смотрите сами. Я умираю, но для меня это ничего не значит, поэтому я спокойно продолжаю свое выживание. Как только я встал, я решил не терять время и сразу пойти копать ресурсы. Я открыл карту и начал искать место для дома, и у меня это достаточно быстро получилось. Я нашел прекрасное место, в котором просто были все условия для выживания. Я подобрал примерное место для дома. После того, как я нашел место для дома, я сразу же начал собирать ресурсы на его постройку. Я времени не терял и по дороге откидывал спальники нам с моим другом Денисом. Я зашел, кидать тебе тп. Тут наконец-то мой друг Денис зашел в игру, и это обозначало только одно. Веселье только начинается. Денис телепортировался ко мне, и я начал создавать клан. Кстати, название для него я выбрал идеальное. Я решил, что самое время подлутать компонентов, поэтому этим и занялся. И Я пошел дальше лутать компоненты, и тогда нашел свое первое оружие. После небольшого фарма мы услышали звук выстрелов и сразу же отправились туда Это на гастейшен Вижу, типа, убегает на 170 Вон, сотри стоит Целит кого-то Перед файтом я закопал ресурсы в Small Stash, чтобы их не потерять. И пушит заправку. Я вижу. Ты не знаешь, где он? После нашего поражения мы решили прийти на заправку еще раз. Бежит справа. Бежит, бежит. Видел нас? Не знаю. Здесь нет этого. Ничего, короче. Дебил. Запомните этот ник. Это наш сосед, который потом внезапно пропадет. Встал я. Хорошо. Надо сейчас найти оружие и дать ему поело. Да. Ты ходишь в Да Иди сюда Где? Yeah. Uh -huh. oh. На заправке тип Он с двушкой Минус no. Дункан это он А ты как? Тебя убили? Нет. Я побежал. Ни хрена нет вообще из оружия. Подвушечник тот. Золотоный? Да. Вот он за, за, за этой дверью, где ты. Можем напасть с двух сторон. Давай, попробуем. Сейчас, подожди. Раз, два, три. Он может быть на крыше, конечно. Слева. Он либо на крыше, либо ушел там по пятка лежит Забирай В общем, тот чувак с заправки пропал и мы его да. так и не нашли Бежит сюда yeah. oh, Слышишь? Ну, вообще-то хотели дом отстроить. Это я знаю, мы туда идем. Стэш. До постройки дома оставалось просто раскопать наш стэш ну, и хорошо. дойти до места, поэтому этим мы и занялись. Как только мы пришли на место, времени мы не теряли и сразу же начали постройку дома. Я откину ну. На этом моменте я понял, что нам нужна Сера, и поэтому мы с Денисом пошли ее фармить. У нас дорог есть? Да. Дай. Так, ну я пойду Серу тогда поперем. А мне что сделать? меня понятия не имею, правда. У меня типы, походу, слышишь? Yeah. Или кто-то ходил, по-моему, по траве. Не знаю. А, в кустах. Дулкан, мы его знаем. Запомните этот ник? Это наш сосед, который потом внезапно. Банканат. Ну, вот наш я великий и слепой. Разобравшись с Донканом, я все-таки пошел фармить Сиру, но в итоге мы все равно отправились на антирейд. У меня рейдят рядом. на мне. У тебя кто-то есть? прыгает по скалам боссы идем на антирайд. не знаю. ты убил его? не он убежал он. Ну, ведется так Здесь калашисты. Контр. Не вижу пока никого. Прыгнул кто-то. Убил. Не вижу пока никого. Прыгнул кто-то. Хорош. Хорош. Лутай, лутай, лутай. -мо! Так, калаш. <связь> И выкидываю калаш. Я хазмат с слова. Спасибо. Предмет. Все, доб доб добираю, уходим. Угу. Бежали. Глок мощь просто. Хорошо. А куда он слышит да взрыв класть. Так вот лежит. Все еще с блоком? Да, ясно. И вот опять еду фармить. Интересно, получится именно на эту да. тебя. Надо пойти в дом посмотреть, который он рейдил. Давай, давай. Так. Я Компоненты. Много? Ну, ну, там полторы строчки всего. О, кофейка. Глок. Опять взрыв видел? Далеко? Ну это достаточно близко, мы можем успеть. Ну и что вы думаете? Ну естественно а вот, мы побежали видишь, на интернет. На 105 Вот там. Это только лотар... Вот. Mm -hmm. Е Вижу убегают, убегают два где а, вон армстр... выстрелы там не видишь бегу ага. минус два минус трое в доме в доме в доме контроль. Меня убили со спины где-то. Я ресурсы нашел мне уходить. Слышишь? Да-да-да. Я Уходи. ресурсы нашел. Я не знаю, вижу, вижу. Он меня мог заметить. Не знаю. Он меня заметил, он меня убил. Если он пойдет ко мне, можешь его как-то задержать, чтобы я встал? Стараюсь. Можешь посмотреть инфу какую-нибудь, сказать, у меня есть кто нет? Вас так, выбрал Так, вот, вы. МП5 не по мне. Иду приблизительно к тебе. Так, трубчика, пустой. У меня топает. Ты? Я... Нет, я далеко достаточно. А, нет, это гений. Смотри. Иди домой. Держи, Ака. Пошли. Минута КД на Чил. У меня нет Садхома. Я не знаю, почему он не сохранился. На горе, на горе. Хит дал. <связывая> Голу дал. Молодец. Он жив. Америм? Да, да, да. И После перестрелки с неизвестным калашистом мы сразу же побежали домой заносить ресурсы. Но в этот момент он начал по нам стрелять. Нам пока ж не... что не Чё, А он откуда? Он очень длинный. Давай подсажу. А, ты. Даже не знаю, о чем сейчас брать. Хотели сходить пофармить, но не пофармили. Пофармили. Сколько? Много? Да. Печки Да, Замечательно, да. Так. Блин, патрон. У меня только одна обойма, пипец. Там перестрелки, там вот двое на сверху, один снизу, походу. За домом. За домом. Где? На 80. Металлическим, двухэтажным. Может нас убить сейчас? Не знаю, если заметят. Это сейтер. Я сейчас его просто заметил краем глаза и все. Видишь его? Нет, сейчас нет он... Короче, работай если что. Сзади. 5 минут Он, он убивает одного. Он убивает одного. Минус я, минус я. Мне очень больно. Минус один за дом, который был, да. Попробуй подойти к дому. Мне патроны У меня двое чекают, слышишь? Я очень плохо стреляю, я не знаю почему. Сейчас можно убить, одного убил. Я их отвлекаю на себя полностью. Один full dead. Не отхожу, надо. Отходишь? Да-да-да. Один full dead, его залутали. Ага. -э -э я попробую обойти не знаю На патрон не так много, чтобы перестреливаться. Yeah. Кто это? Я Что там, Вон стоит, чекает, слышишь, фиолетовый? На скале. Не вижу. Я пока не буду болиться, а ты вот можешь тебя, на себя привлечь внимание. У него спиня. белый. Белый сетер. Да, Возможно, он его труп. Убил. Белый сеттер остался. Стопу на контроле Если чё, работай сразу Ты? Да Ты топаешь много Сатер, где белый? Может быть еще есть операция. Я у вас золотая. Пока открыть. что. Мп пятчик Просто покрыть. в доме. В доме, в доме, в доме. У -у -у. Есть патроны, сколько там? Давай все на коллаж дам. А у тебя что, не коллаж? У меня есть МП-пятка. Просто за коллаж. А, у тебя мало. Понятно. Папочка роденькая. Пойдем, на зарейд с тогда, нет? Ну, на мне сейчас два калаша. Ну, это не важно. Мы без оружия не останешься. справа вижу синий видишь нет вон там где взрывы да там и белый вроде не я не знаю да я, я синего видел только. белый накидывает синий и кроет я, попро я буду справа подходить вообще да я тоже они только начинают Я могу сбрить. Вот сейчас я поднимусь и сразу сбриваю, короче, синего, понял? Да за призд жестко. Тихо. Нормально? 12, 55 Нет. Тихо. Так, На улице слышу. Один убит, но это не тот. Это не те. Белый внутри, белый внутри. А синий? Не У знаю. этого ресурсов много очень. Белый, возможно, тут, в каменном проеме. Я не знаю, где он. Я посмотрю сейчас. Минус второй. Белый, белый есть. Там белый остался. Тихо, тихо. Идешь? Хорош. Убил? Нет, убил. Хорош. Хорош Сохранил Забери. Наполовину патрон. И сет, сет, сет, сет, сет самогла. Само. Идет. Все. Идет, идет, идет, идет. Чекай, чекай, чекай. Чекай. Убил. Хорош. Все. Рейзим. Дальше, ну, можно. Меня убили. Меня убили. У меня нет... Я прям знал, что меня сбреют. После слитого антирейда Денис решил заняться домом. А я, в свою очередь, нашел оружие на заправке и снова пошел туда. Их там несколько, похоже. Я убил кого-то, сачелью. Слышишь? Да-да-да. На выход кинули сачель. Ты открыли сразу же Мою лр оставили Понял. Нас наступить Не знаю, вариантов уже мало там что-то сделать Типа, ну... Я просто захожу, и сразу он мне вешает так, что я даже помниться не успеваю, я просто сразу умираю. Сейчас попробовать пойти, но у меня есть еще МП-5. Я МП-5 могу реально туда зайти, сейчас нормально. Что-то происходит. Чувак зашел туда. <gunshot> Они его убили я тебе, наверное, если сейчас передам, иди сюда. Берешься, передам и уйду. Снова туда, смотри. Клаши О, даю. А, ребят. Сейчас одену, попробую. Кто-то есть, понимаете? Слышишь, да? Убил душку. Так, а я побежал. Давай я снова туда. Он, вот меня очень пулеметчик. Меня интересует пулеметчик очень. Он меня убил 100%. Тогда. Ты стреляешь? Да. А по кому? По-моему, уже впереди меня, но около меня тип, тип возродился. На там их много Там много Я имею в виду ресурсов Жестко. Капец. Я еле выжил сейчас. Помнишь калашной радости? Да. Блять, у меня консоль открылась, я умер. Заебись, а а а Понял? Хуёвый. Да. Идёт. Хуёвый. Так, ну, побегай. У нас парочку. по дому. Ладно, ага, я дверь хотя бы закрыл. Пиздец. А, только блок. А кто сидит по пяточку? Ну как же. Да? А, сейчас скажу. План вот это Петр Лука. Я забрал еще. Слушай. Ладно. Я Дай дверь не открылась. Скрыл, скрыл. Сейчас. быстрее так стою где-то в рандомном месте давай быстрее паху. быстрее сейчас домой опять понял угу синок то пахом Вставай быстрее, хватай все. Хватай все быстрее. -мо. Я пошел дальше. Где нужен дом? Я не знаю, где-то там. Около П... Ну, на P8 где-то. Короче, мне надо большой круг делать, понял. Не понял. Одного убил, меня убили. Лутать вроде Ты... не идут, да? Не знаю. Я убегаю. что меня сейчас. Меня убили еще раз, у нас пальник То есть спальник контр, да. Ну, меня заметили и убили. Может я встану? Я пока доползу до заправки, короче, там оружие найду. Короче, краткий план. Еще вот что нам осталось сделать, В основном, нам просто надо порейдить. Порейдить. Так. Пофайтиться, что нетипично, сделать и все. Идея по про поезд. Какая идея, блять. Это первое видео на канале. Тем более я не умею монтировать. Минус. По дому, Чип, который, который... Да, внутри нашей базы. Интересно. Я еще на один рейд попал, залетный. У меня блядь, за рейд, за рейд, за рейд Здесь Рейди такие. Томпсон, Глок. Угу. Чувака с Глоком вижу. Он меня убил. Нет, он, он не стал стрелять. Я думал, он меня убьет. Так там внутри есть блока походу убили. Да, чувак с блоком умер. Это не, Этот плохо. Почти заколола. Я глупо не успел. Ну, Ладно, опять по потрату глупом. Глуп. Да не надо. Хотя, давай. Надо, давай. Нет, стой. На домой прям тебе у меня Как Только на спальнике встал, вроде. Ёй. У меня еще раз в нем Ты сейчас... Чем это делать? Да. Он кончен, меня уже просто... Да? Ты капляйся? Я не тебя не знаю. Ты там Ну, прикинь. Ну, что -то у нас тихий звук? Около нас? Да. Я могу тяпнуться? Ну, мне не дали РБ. Подожди, у меня... пять замущен, походу. А, у меня рейкблок. А, вот, все, я тебе кинул. Какое-то шмо на заправку все облутало, короче, оставило Пустые сундуки. Где там все хибни? Где-то на Е. Я сейчас должен до вот тут закончиться. У нас Томик. У нас есть Томик? Томика нет, откуда? Томика по был. Ну, ладно. Где рэдди 50 где-то. Дырку вижу в доме. Я тоже. А, тип. <связывая> Ой, я -то... мало Слушай, помоги, я... Ну, спасибо. У меня, <связывая> у меня... У меня перезарядка 20 патронов. Воколашинство. Я что да. Где он? И он труп. Его калашист сбрил. Где калашист? Не знаю. Понятно. В доме. В доме, в доме, в доме. Какой? А, нет, за дом, За домом. Который рейдили. Какой? 80? Да. И внутри дома есть. Внутри дома тоже есть? Да. Откуда информация такая? Видел силуэт. Чё, где они? Убегают. Куда? А, на гору. Прихитаус дал. За стенкой это не я стрелял. У меня голову. Убегают, я тоже, дай голову. Они не идут? Не да. знаю. Нет, убегают. Самый убил? Сколько он должен? Быть. Четыре хита долг. Да, у нас есть. А где ЛРК? Не знаю. Как не знаю, я с... видел, что убили. Так я с... знаю, слышал то, что убили, но не видел. Где мой труп? Мой труп вот. Оттуда. Волка? Не-не-не-не-не. С э, огнестрела. Какого? Не, не Я понял. слышу шаги, слышь по камню. камню? камню, да. Вон они, на, на крыше, слышь? Один... Бол, у... Один деднулся, походу. Соброс. Сбоку, сбоку, сбоку, меня убили. Поднимай. Поднимаю, понимаю, Вон понимаю. оттуда, справа, 140. Я сразу дом шмыгну, короче. да да давай. Сбоку кого 6. Сейчас я попробую Да, да, вижу. А, за деревом уже. За деревом один. Я понял. Я, я понял За, за домом каменным. Или внутри. Я его попробую с трава. Жив, жив, жив. Он? Да, не хитаун что-то не дал. А, ну с балки работает, жив. По мне работать Ж... Живешь? Да. Пока пытаюсь. Он меня пушит. Помоги. Бегом. Он запушен. Надо вот так идти. ялку не достанет. Я дал ему несколько хитов. Он задомом. Его кровать друг. Не знаю. Нет, он жив, он жив, он жив, он живой Нет, он умер, он умер Этого на, на крыше надо Нет, он жив, подожди, я не знаю, я запутался Он жив, справа А кто кинулся? Я дал ему голову, я умер А кто кинулся тогда? Я не знаю, я тоже послышалось, что кто кинулся Нет, реально, я не послышалась Да-да-да, да, ну я про это и сказал. короче кто кинулся, я не понял кто. Слушай, может, товарку найдем? Справа тип Аварка. Пятку по мне шел да это я про него и говорю положись вот. тебя убьет не дал Нет, положись по тебе стрелял вот это попал который нас убил. ко мне идет вот, он здесь. на мне проходит меня идет на 190 кончил на начал по меня стрелять меня убили с болта Пусть закончила бомжа. уже. вон, стреляемся, всё. Нужно надо взять что-нибудь. Мне кажется, я даже знаю что. Вы хотите взять двушку и обойти этого буховщика? Какую Может ты нормально уже начинаешь играть, нет? Так, взял эту пятку. Я выкинул эту пятку. Молодец. Она здесь спавнилась? Нет. Да. Все, пошли. Казик себе сделай, пошли. Быстрее. Патрон... Блин, патроны 556 есть у нас? Да, вас. Вот. Сейчас. А зачем тебе 556? Ой, не пяпе. 5... 5... Сейчас скрабши. Не надо, не надо. Я уже делаю. Так, положил. Погнали, погнали. Куда ты положил-то ресурсы? Ты чё? Что это у нас здесь взорвалось? Пенка за... Ну, это я понял, Почему? Не знаю. Ну и хуй с Я, по-моему, что-то вижу вот тут. Да. да, с таким прицелом на калаше давненько, конечно, не играл. А какой там прицел? Самодельный. Один внизу. Где? ось самом низу у дома. На крыше Что? есть? Не знаю, вот на крыше не видел. Короче, нам надо туда попасть сейчас. Кто-то где-то стреляет. Сюда вот прям я видел. Это с крыши. Это Может в это с коптера? Нет. Это не с Выстрелов не было, слышно. Стреляли просто как будто дождь шел, понял? Убил. Хорош. Ну, один внизу точно был. А что, около где? Не знаю. Какой-то был. Пабло. Как его зовут? У нас, клан, у нас клан Винкс. Там. А, да. на, на доме клан Винкс живет. Он там. Даша, на да не надо. Стенка это наша последняя. На, да. на, на крышу. Он на крышу. У меня сыт. Типа, да. Сейчас я пойду подожду. ножи. Я пошел. Живой? Да. Под... Подгони его еще раз туда, или он зашел в дверь? Зашел до да. выходит из Выходит из-за. Да он... меня убили, походу у меня залагало. Нет, нормально. Пока все нормально. Он сдох. Он умер. А как туда попасть? Нельзя. Туда нельзя попасть. Убил коптера. Хорош. Пошли вот здесь. Вон он скатился. Этот на крышу поднимается. Пусть поднимается, мне нажал. Вот он. Ничего нету. Просто дым Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Вот там Нет. за стенками я видел, вот, прямо, 220. Мне не могло показаться, я не знаю, я думаю, она... на записи это будет видно? это а думаю, Слышь? На крыше, на крыше, калашист. Я про это Ры? сказал. Я сказал, слышь. Ты твой углом Он смотрит. Я умер. Меня убили, нахуй. Полностью? Да. да. Да там меня даже не поднять было бы в любом случае. Ты, у тебя комбат лока нет пока? Может нет. Могу вот такнуться к тебе пока. Да, Нет, попробую. ты не даешь. 33 секунды, я не о, знаю о. почему. А, ну он. Combat. Тихо. Слишком громко было. Что слишком громко было? Немножко. Алло. Сейчас громко случилось, я не знаю. Что громко-то было? Шаги. О, стой! У меня здесь черный сет. Похороны Винкс. Не знаю. У меня есть два бура, хочешь? А, спасибо. Хит дал. Хид. А тебе обязательно на МВК стать раз луком нападать? По нему стрельнули. И что? Какой смысл? Это бесмысленно. Ты его, в принципе, не можешь пробить. Ты знаешь, сколько ты ему наносил урона? Урон, ну, пять, двадцать, Даже так. У меня РБ. Какое у тебя РБ? Быстрее, пожалуйста, Мы где-то еще минут 20 дрались с этими типами, но все равно вышли, потому что не оставалось уже времени и сил играть дальше. И именно на этом и закончилось наше выживание. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Всем пока.